Самоходные гаубицы со снарядом миллиметра мм, 2С1 «Гвоздика» в основном предназначены для подавления и уничтожения, а также артиллерийских расчетов противоположной стороны. С дрона все крайне понятно. Ответного огня с территории комбината на удары сил Донецка не наблюдаем. А вот с живой силой, как говорят на позициях, повозиться еще придется. Проведя серию первых залпов, батарея корректирует цели и бьет снова. В основной боекомплект «Гаубиц» входят вот такие осколочно-фугасные снаряды разной модификации с максимальной дальностью стрельбы 15 километров. В зависимости от тактических задач стрелять могут и осветительными, и дымовыми боеприпасами. Скорость 690 метров в секунду. После очередной серии залпов стали мгновенно погружается в черное облако. Донецкие военные говорят, с засевшими на Азов стали украинцами церемониться больше не собираются. И вот такие красные агитационные боеприпасы с тысячью листовок в каждом, как последний шанс на относительно мирный исход. Тем более тогда, когда за дело берутся уже специальные штурмовые группы. Вот прямо сейчас направляют вот такие листовки, то есть заряжают их в боевые снаряды. И срабатывает в определенное время взрыватель. И... В общем, вот эта порция этих листовок, там их всего 4000 тысячи, а... именно... В Мариуполе, который сейчас, можно сказать, на 90% пережил, самая страшная, ситуация относительно спокойная. Но все равно безопасность никогда не бывает лишней. И поработав на востоке города, перемещаемся по всей его окружности против часовой стрелки на юго-запад в Приморский район, к морскому порту. По пути слышим в радиоэфире обращение к военным на Азовстале. Ваша команда не сбежала. Резервы разбиты. Помощи не будут. При дальнейшем сопротивлении вы обречены на смерть. Ваш единственный шанс выжить это сложить оружие и уйти из Мариуполя. По дороге встречаем гуманитарные конвои МЧС, переправляемся уже через наведенные военными понтонные мосты. После знака «до Мариуполя 7 километров», «минуты» и «мы на месте». Вот так сейчас выглядит Приморский район города. Точнее, то, что от него осталось в результате боев. За Приморским районом небольшой спуск, с которого уже виден наш пункт назначения. Разговоров о котором было не меньше, чем о комбинате Азов-сталь. Это краны того самого торгового порта морских ворот Мариуполя, за которые шло противостояние в декаде апреля. Не без труда, но все-таки заезжаем на территорию. И здесь напоминания о тяжелых боях повсюду. Изрешеченные пулями и осколками суда, разбитые промышленные здания, обломки военной техники. Попытки прорыва националистов возможно, всегда, но отступы все к порту перекрыты. Там же есть еще черта города, которая тоже контролируется войсками. А до порта со стороны Азовстали довольно-таки большое расстояние. В порту обстановка сейчас довольно-таки спокойная. Ну вот здесь мы подошли к боевому катеру Кременчук. Несмотря на то, что это гражданский морской порт, да, здесь швартовались не только торговые суда. После обострения обстановки заходили в гавань и военные корабли. Кроме артиллерийского катера «Кременчук», теперь под водой, в масляном пятне, сгоревший. из С инженерной точки зрения морской порт Мариуполя не менее сложный объект, чем «Азовсталь». Были опасения, что именно на таких локациях увязнуты...